Слышь, Уважаемый <служдаем> <служдаем> <служдаем> <служдаем> не забывайте повторять себе я свободен я абсолютно свободен свободен почти как ветер вы можете даже представьте одеться вдруг не по моде жить затворником год и не юзать совсем соцсети вы можете выбрать Работу, ужин, обед. Все сами. Жену и собаку. Даже полжизни спустя и дом. Ой, ой, ой. Цените свою свободу, несите ее, как знамя. Пусть кто-нибудь в спину скажет, что все это блед. Потом вы вправе ему пороже свободный заехать пуций. Или у с сарказмом пальчиком покрутить. Свободным быть каждый должен. Однажды ее дождутся все страны третьего мира. И будут вот так же жить. Вы есть, а у вас свобода. Вам это сказал телевизор. Там очень умные люди ведут по утрам эфир. Свободным быть это модно. Пускай вы всего лишь призрак. Одна из похожих судеб в одной из тюрем квартир.